Здорово. Ну...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 проходят в каждом поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий в котором важно указать ник и сервер на котором ты играешь итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я подведу на своем канале во вкладке сообщества уже сегодня вечером так что не пропусти удачи начнем с тобой с того что что такое вообще новый бизнес аренда авто и как он появился у нас на проекте аренда авто у нас уже и так давно существовала на барвихе рп и была она не в одном месте а конкретно в нескольких местах их порядка 10 штук если я не ошибаюсь на нашем проекте я знаю что находятся у нас эти метки в основном в популярных местах таких как автовокзал на котором мы появляемся новичком Мы можем пойти арендовать либо скутер там за 100 рублей либо какую-нибудь бюджетную рандомную тачку за 5 косарей и если я не ошибаюсь за 30 тысяч рандомно нам выпадает какой-нибудь уже крутой автомобиль все это дело происходило рандомно и сделано это было естественно в первую очередь для новичков у которых не просто-напросто средств на покупку личного автомобиля чтобы они могли передвигаться просто напросто по городу сейчас эти метки убрали и в данном обновлении нам теперь сделали вместо них бизнеса именно бизнесы аренды авто которые будут покупать игроки и однозначно купить данный бизнес за 30 миллионов рублей не получится как это сделал я на тест-сервере на всех основных серверах будет обязательно проходить аукцион и 30 миллионов рублей будет лишь начальная ставка а за сколько будут уходить данные безаки учитывая нашу сейчас экономику я даже боюсь представить купив данный бизнес ты появляешься вот в таком неком автосалоне, в котором ты можешь сдать в аренду до 15 своих личных автомобилей. Также здесь абсолютно для всех будет бесплатно доступен мопед. Управление данным бизнесом точно такой же в принципе, как и у всех остальных бизнесов через команду slash /bp. Здесь все в принципе то же самое. Единственное, что нам здесь добавлено несколько новых пунктов, таких как выставить авто в аренду, забрать авто с аренды, блокировка на аренду автомобиля. Ну и через данный пятый пункт ты можешь выставить абсолютно любой свой автомобиль в аренду от одного часа до трех суток и от 1 рубля за час до 4000 рублей в час я специально для этого дела прикупил два автомобиля из абсолютно разных ценовых категорий я купил Беху м2 за 3 миллиона 800 тысяч рублей и купил bugatti diva за 200 миллионов рублей самую дорогую тачку на нашем проекте и что меня больше всего удивило то что минимальная и максимальная цена на аренду этих автомобилей одинакова. я честно говоря думал что ту же bugatti diva можно будет сдавать в аренду гораздо дороже честно говоря не знаю все это дело на тест сервере как будет на основе мы с тобой уже увидим в ближайшем будущем любой игрок может подойти к данному автомобилю и посмотреть информацию о нем посмотреть его модель тип топлива максимальную скорость тюнинг если он у тебя присутствует пробег данного автомобиля ну и твою установленную стоимость в час после чего он может сделать выбор отказаться или арендовать его арендовать как я тебе уже сказал он может его от 1 часа до 3 суток самое крутое что мне больше всего понравилось в данной системе. Когда ты берешь автомобиль в аренду, тебе не нужно его нигде парковать, тебе не придется за ним никуда ездить. Он у тебя будет всегда под рукой, будто он находится в твоем инвентаре. Это примерно напоминает ситуацию с самокатом. Ты знаешь, как я расхваливаю самокат всегда? Потому что он у тебя всегда под рукой. С какой бы проблемой ты ни столкнулся, убили тебя, оказался ты в больнице, тебе надо уехать. Упал ли ты в воду или встретил какую-нибудь преграду? И всегда можешь слезть с него, перелезть через эту преграду, достать его из инвентаря и продолжить свой путь здесь ситуация точно такая же только теперь уже с любым автомобилем который ты возьмешь в аренду это реально классно продуманная система за это разработчикам спасибо ну а теперь поговорим с тобой о цене данного бизнеса и о его доходах я честно говоря пока не понимаю на что рассчитывают разработчики устанавливая минимальный ценник в 30 миллионов рублей ведь у нас безаки с такой гоской в 30 мультов приносят довольно немаленькие суммы в день и приносят они их стабильно здесь же ситуация обстоит немного по-другому здесь нет никакой стабильной, фиксированной или минимальной финки здесь твой бизнес получает доход только от игроков грубо говоря ты сдал тачку в аренду там за 2000 рублей в час игрок взял у тебя ее на час и тебе пришло на баланс твоего бизнеса ровно 2000 рублей взял он там у тебя на 30 часов эту тачку тебе упало 60 тысяч рублей но тут честно говоря пока непонятно с этими доходами ведь такой бизнес у нас будет не один их будет порядка 10 штук представь какая будет конкуренция представь когда 10 таких бизнесов выставят по 15 автомобилей то есть это будет 150 тачек в аренду это какой должен быть онлайн чтобы эти автомобили все время были в этой аренде чтобы они все время приносили тебе доход честно говоря тут мне пока не совсем понятно где и какая реальная цена будет на данный бизнес лично как мне кажется самые популярные места это конкретно автовокзал где спавнятся новички там по-любому всегда будут арендовать транспорт но арендовать его будет там за копейки потому что у людей там просто-напросто нет денег новички спавнятся суммой 250 рублей то есть это примерно твой максимум на который ты можешь рассчитывать та самая стоимость которую ты можешь устанавливать за аренду автомобиля в час а лучше уже дела будут обстоять на спавне новичков 4 уровня и на спавне игроков 7 уровня самым наверное популярным местом окажется больница потому что там появляются часто довольно в принципе много игроков и бывали там уже я уверен абсолютно все все. когда ты появляешься в больнице выходишь из нее у тебя просто-напросто нет тачки под рукой тебе остается либо идти пешком либо звонить кому-то просить тебя забрать стоять и ждать долгое время либо брать транспорт в аренду и вот это наверное будет одним из самых популярных мест ну а что касается остальных мест к примеру тоже администрация области там у нас также имеется аренда автомобилей но туда как правило если кто-то и приезжает тоже приезжает на своем авто вот я про такие места честно говоря не знаю не понимаю как там будет вообще обстоять дела с доходами скорее всего всем владельцам этих бизнесов придется постоянно запускать рекламу через сми постоянно рекламировать что пример у меня вот в этом месте там вот около администрации области аренда авто только у нас самые крутые тачки по минимальным цен бхм5 в 90 за 100 рублей в час но ну, что-то в этом роде я думаю ты меня понял это нужно тем игрокам которые сдают реально крутые тачки по реально крутые ценам очень жду всего этого дела на основных серверах мне крайне интересно, как будут обстоять дела с данными бизнесами, какие будут у них доходы, но лично как я считаю, стоило бы все-таки добавить минимальную финку. Ну а что думаешь ты по этому поводу, обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч